Учебное занятие номер один. Начало работы в программе EquipCAD. Установка программы EquipCAD. Для того, чтобы начать работу в программе EquipCAD, вначале нужно пройти регистрацию на нашем дилерском портале Equip.mi. На дилерском портале в разделе «Мой профиль» войти во вкладку «Разработчикам». Получить статус «Руководитель» на портале Equip.me через менеджера дилерского отдела. Скачать требуемую версию инсталлятора для вашей версии AutoCAD и установить ее. По ссылке ниже указаны все инсталляторы и обновления. Порядок настройки параметров про EquipCAD. Для настройки EquipCAD необходимо зайти на вкладку «Сервис» и далее в «Настройки программы». В поле «Ключ API» для обмена данными вставить скопированный ранее API-ключ. Далее сохранить настройки. Закрыть EFIPCAD и запустить заново. Начнется подкачка базы блоков. Дождаться окончания. Скачивание занимает достаточно много времени из-за большого объема данных. Поэтому рекомендуется отключить все режимы экономии энергии компьютера, чтобы он не ушел в сон и не оборвал соединения. Для работы в программе с актуальными ценами и остатками товаров не требуется постоянное подключение к сети интернет. Также по сети интернет программа получает еженедельное обновление 3D-моделей и автоматически их скачивает. Закрыть EquipCAD и запустить заново. Зайти в меню «Сервис настройки», поставить галки «Запрос остатка», «Работа с порталом» и «Установить коэффициент цены», «Размер на оценки». Можно сделать выбор картинок оборудования, либо фотографии, либо 3 d изображение оборудования. Группировать товары. Группировать номера. При включенной группировке номеров, одинаковое оборудование в рамках цеха или проекта будет с одним порядковым номером, при снятой галочке с разными порядковыми номерами. Режим вставки 3D-модели. Определяет возможность выбора блока. Режим нумерации оборудования. В зависимости от данной настройки, нумерация будет начинаться с одного в пределах цеха или в рамках всего проекта. Режим подписи коммуникаций. Эта настройка позволяет подписывать точки подключения оборудования с расшифровкой характеристик подключения или только проставлять порядковый номер точки. Смещение выносок по оси Z. Данная переменная поднимает все выноски, номера и точки подключения, на заданную величину, чтобы надписи не перекрывались 3D-моделями оборудования. Рекомендованное значение 3000. В этом обучающем уроке мы рассказали о порядке проведения авторизации принципах установки программы QVCAT и показали основные настройки программы.